Всем доброго дня! С вами Алексей Федорцов и сегодня обзор очередного кейса ниша производства антисептиков. <связь> Сейчас 25.04.2020 к нам обратился производитель антисептиков через знакомых. Попросили сделать настройку рекламы в трех рекламных источников а, плюс создание одностраничника. А, это такая предыстория. Сейчас пройдемся по показателям, которые получилось а, сделать а, за два дня работы рекламной кампании а, на примере Яндекс.Директа. Собственно говоря, давайте пройдемся по одностраничнику. А, вот компания Фортас, располагается в городе Краснодаре вернее не компания а бренд фартас компания Инвест, вот их не данные такой вот а, ленинг сделанный по канонам скажем так плюс наши небольшие доработки а, которые влияют на конверсию по статистике вот таким образом он выглядит а, нам прислали документы, что немаловажно для подтверждения того, что это производитель. Вот так. А какие дополнительные блоки конвертации есть? Это виджет WhatsApp, написать сразу WhatsApp и обратный звонок. Сейчас пройдемся по результативности рекламных кампаний. Для этого параллельно откроем сервис обратного звонка, который мы используем. Плюс внутренний кабинет с заявками, которые поступили за это время, чтобы оценить ситуацию в целом. Допустим, к всему прочему, мы сделали включили а, эту компанию в а, так как сейчас у нас есть меры поддержки от рекламных систем мы отправили заявку яндекс директ и теперь нам ежемесячно вернее не нам а этому заказчику ежемесячно будет компенсироваться в течение двух месяцев минимально по 7000 рублей а, от яндекс директа что очень неплохо итак по рекламным кампаниям по рекламным кампаниям у нас есть в принципе три направления а, рекламироваться попросили по ограниченным гео которые включают москва московская область а, краснодарский край а, крым а, и ставропольский край а еще ростовская область собственно говоря здесь вы видите статистику кликов по этим а, компаниям которые у нас разделены на россия поиски, Россия города, кроме первоначальных, которые мы загружали, первоначально были именно Краснодарский край и Ростовская область. То есть здесь все остальные у нас города, это была, так сказать, добавочная кампания после того, как мы расширили ГЕО. Что посмотрим по статистике. У нас а, был пополнен а, рекламный кабинет на 5000 рублей. А, на данный момент вы увидели, видите, осталось э, расход 3,261 рубль. Посмотрим, каких результатов за э, чуть меньше, чем 2000 рублей нам удалось достичь. И рассчитаем стоимость заявки по окончанию. Итак, заявки в <coughs> на личном кабинете, те, которые приходят через форму формы обратной связи, расположенные на сайте, у нас тут уже накопилось две страницы а, тут вот есть э, тестовые заявки 21 и 23 апреля а сама рекламная кампания началась у нас 24 апреля это было вчера с утра сегодня 25 на напоминаю а вот в таком виде у нас э, отображаются заявочки в личном кабинете То есть, ну, вот вижу на контактные данные и Uh, UTM-метки, по которым uh, пришли заявки. Это, так сказать, внутренняя CRM-система, которая была. И вот за 24 число пришло. нот ну, и еще одна 25 с утра. Вот uh, Лариса ну, оставила. И сколько же всего у нас заявок получилось? Uh, всего здесь показывают у нас 29 заявок. Исключаем uh, две, которые были тестовые. Остается у нас 27 заявок. 27 заявок. И посмотрим сервис обратного звонка. Сервис обратного звонка за четвертое число вчера. А, раз, два, три, четыре. Четыре а, номера. Три из них не дозвон, один дозвон. Что значит не дозвон? Это значит, оператору набирали, но менеджер не взял трубку. Четыре звоночка. Всего 31 заявка. 31 заявка за полные сутки работы рекламной кампании. Давайте посмотрим, сколько нам это стоило по статистике. Откроем статистику по всем рекламных кампаний. Посмотрим средние показатели компании. А, здесь вы видите конверсию 5 э, процентов, футы, 5, э, 5 конверсий. А, это потому, что у нас метрика была подключена вчера вечером и начала работать. Поэтому здесь мы корректную статистику не увидим, мы ее посчитаем. То есть всего расход 1738 рублей, Давайте откроем калькулятор. Средняя цена клика 9 рублей 50 копеек. Как вы видели, компания в основном, те, которые работают в компании, в основном у нас работает RSI из всего пула кликов и все другие города. Это Здесь у нас сосредоточены общие ключевые слова. Итак, у нас потрачено 1738 рублей, и получено 31 заявка. А, пардон, я видел, что парочку заявок дублируется, давайте их исключим. Здесь есть некий Арман, который очень хотел, очень хотел, чтобы с ним связались, и оставил 5 заявок, то есть мы вычитаем 4. 4 из этого вычитаем, то есть у нас остается 31 минус 4 27 заявок. 27 заявок мы получили за полные сутки работы компании и потратили на это 1738 рублей. Сейчас мы а, вычислим реальную стоимость заявки а в дальнейшем уже конечно будем ориентироваться на показатели а, метрики конверсии. Как видите Посчитаем. 1738. Мы делим на 27. 64 рубля получается на стоимость э, обращения. Мы не запрашивали информацию по обращениям через WhatsApp. Но обязательно сделаем это, как только рекламная кампания проработает в течение трех дней, чтобы подбить пол полную статистику. Кроме этого, ну, мы почему не почему мы не ставим а, цель на переход на WhatsApp? Потому что мы не знаем, точно ли напишут на WhatsApp после перехода, открытия переписки. Поэтому не можем это достоверно считать целью. Поэтому после трех а, дней работы рекламной кампании а, мы сможем уже подбить а, обратную связь от заказчика. К сожалению, crm системы а, у заказчика еще не внедрена и сквозную аналитику мы на данный момент подключить не можем с помощью битрикс24 либо ама CRM. А, поэтому будем ориентироваться на те показатели, которые нам предоставят по переписке а, в WhatsApp уже позже. А, таким образом, на данный момент стоимость заявки у нас 64 рубля 37 копеек что не может не радовать а, естественно люди которые оставляют заявки будут а, прозвонены все рано или поздно сегодня вот, выходной день суббота и мы будем ждать обратной связи от заказчика по объему который а, люди заказывают но целевая аудитория которую нам указали это от одной коробки то есть, кто готов купить от одной коробки, с ними работаем. А практически весь рынок подходит под эту ориентировку сейчас. Итак, закончили обзор этого кейса. Попытался рассказать все максимально подробно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях либо пишите мне напрямую, мои, а, ссылочка на мою страницу ВКонтакте будет в описании к видео, также ссылка на мой а, WhatsApp, куда вы мне можете свободно написать, задать вопрос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, с вами был Алексей Федорцов, до новых кейсов!